поездку и отдохнуть в девчачьей компании после работы. Но потом мы познакомились с этими ребятами. И скажу я тебе, канадцы обожают все сумасшедшее. Расслабься. Прости, ты что-то сказал? Посмотри на нее, она как грустный отчаянный щенок. Прекрати, она не собака. Нет, он канадец. Я нашла квартиру через парня, с которым познакомилась в Спаркс. И решила выпустить парк. Кто знал, что все так обернется? Да. Так. Очень интересно. Really? Oh. Ого, как смело! Большинство парней пытаются это скрыть. Hmm? Нет, я. Я не. Ты не женат? Просто привык носить его, наверное. О боже, она уже практически лапает твою ногу. Прекрати. О, кажется, ты все еще стесняешься. Но не волнуйся, я могу показать, что значит быть коноктцем. О, О, не сомневаюсь. Еще один смешок, и мы увидим настоящую Рэю. Да, она правда совсем ничего не скрывает. Прошу прощения. А, нет. Нет, все совсем не так. Я имею в виду ты откровенно, но не в плохом смысле. Мне нравится. Да. Громкое утверждение, но оно не похоже на крик отчаяния. Отчаяние? Слушай сюда, придурок, я за секунду найду кого-то лучше тебя. Думаешь, твои идеальные волосы и прекрасная улыбка дают тебе право быть придурком? Добро пожаловать в 2017-й тупица. И ты точно не метр девяносто, как указал в профиле. Ты гребаный хоббит. Мне пора идти. Да, тебе, наверное, стоит идти. Рэя, подожди. Эй, Рэя. Рэя, подожди, пожалуйста. Нет, я знаю себя, и знаю, что? Мне не нужен святой мудак, который привел меня сюда, потому что ищет себя. Нет, это не так. Соси, мой член. Соси. Сестра суфражистка. Черт возьми, я ее недооценивала. Она не самая унылая из общества защиты животных. Yes. Такая яростная. Господи, это глупо. Зачем мы это делаем? Зачем ты здесь? Почему ты мне вообще не помогаешь? Конор, ничего не выйдет. Я знаю, это отстой, но нет. Просто забей. Я пытаюсь, Елена. Я очень устал, понимаешь? Да, я неудачник. Но ты же поможешь мне, да? Так что, выполняй свою работу и помоги мне. Я так больше не могу. Тебе нужна терапия. Терапия. Терапия. Лайф-коуч. Я не могу дождаться нашей встречи. Мне нужно расслабиться. На работе творится безумие. Мы взяли трех новых клиентов за последние две недели. И в мире нет столько водки, чтобы оправиться от общения с Дианой. Она ужасна. Что? Так намного лучше. Бонус – 9100 рублей в Мелбет при регистрации по промокоду СТАРТ. Бро, мы поняли, вы друг другу нравитесь. So. Ну и каково это быть замужем за дедом? Oh. Микаэла. Тебе лучше знать. Ты его жена по работе. Okay. Да ладно, мы уже почти на финишной прямой эпической сделке с Китаем. Uh, Будет улетно. Деньги польются рекой. Нас ими завалит. Они почти у нас в руках, детка. И все благодаря твоим мужским дикарским навыкам ведения переговоров. Прекрати. Он всех очаровывает, будто мы вернулись в школу. Я их сделал, бегемот. Я поработаю руками. Нет, братан. Она про моделинг. Это реклама органических дезинфицирующих средств для рук. Она будет по всему городу. Надеюсь, съемка не выпадет на нашу поездку. Я так рада, что мы сможем отдохнуть в винограднике целую неделю. Вау, как круто. Как ли ему получается найти время для поездки, а тебе нет? Да, чувак. И как ты это делаешь? Я решил немного поменять приоритеты. Я ставлю эту даму на первое место, потому что для нее это важно. Принесу еще, Микаела, тебя взять? Вообще-то я не пью. Мы беременны. Боже мой! Ли, Микаела, поздравляю, я так за вас рада. Ты станешь папой, поздравляю. Представляете? Все будет так круто. Скоро здесь будет бегать маленький ребенок, которого мы будем баловать. Не знала, что вы планировали. Я думала, вам еще далеко до детей. Все так и было, но часики тикают, и мы решили просто. Пойти на это. Иногда просто приходится схватить жизнь за яйца и посмотреть, что будет. Все же мы не молодеем. Но у вас же тоже хорошие новости. Как идет подготовка к свадьбе? Нормально. Труто, чувак. Когда она? Мы еще не назначили дату. Но вы искали место. Нашли что-нибудь? Мы пока особо не искали. Да, столько работы навалилось. Но мы скоро начнем. Мы же никуда не торопимся. Лена, ты так и не сходила за напитком. Понор, будь добр, принеси ты. Да, конечно. Но... Нет, я сама, я тут вообще все делаю. И что это может значить? Да, братан, нужно хватать жизнь за яйца. Ты выглядишь злой. Я не злюсь, просто не хочу сама себе наливать выпить. Я же сказал, что сам все сделаю, а ты мне не дала. Да, Коннор, ты много что говоришь. Я не хотела снова разочаровываться. Элена, если ты за моей работы, то я ничего не могу поделать. У меня нет выбора. Чего ты вообще от меня хочешь? Ничего. Мне от тебя ничего не нужно, Конор. Я просто хочу налить себе выпить и найти нормальную водку, а не эту пародию. Нужна хорошая. Хорошо, давай помогу тебе. Нет. Ты неправильно делаешь. Просто закидываешь все и смешиваешь. Так невкусно. Нельзя сваливать все в кучу и мешать. Нужно уделить этому время, смешать по отдельности, чтобы результат получился как можно лучше. Иначе на вкус будет как дерьмо. Прости. Когда ты начала учиться на бармена? Я при этого не заметил. Мне нравится заниматься тем, что мне интересно. Бери все вещи, хорошо? Ага. Пара дней в Чикаго, это будет круто. Может, если у тебя будет время между встречами, сходим куда-нибудь? В Чикаго есть Ригли Парк, Ригли Филд и прочие Ригли. И Клауд Гейт. Сфотографируй Клауд Гейт для меня, пожалуйста. Ты что, все счастлився на меня из-за того напитка? Я думал, ты уже давно все забыла. Я злюсь на нее за выпивки, Конор. Тогда в чем дело? Конор, как нам все уладить? Ты постоянно работаешь, на винограднике мы не поедем. Ты не уделяешь мне время, как мы будем жить вместе? Елена, у нас все получится. Неужели ты не понимаешь, как тяжело мне так много работать? Как будто я не работаю. Ты не единственный, у кого есть работа, Конор. Я очень много работаю, и мне это нравится. Да, я знаю. Но у нас будет свадьба. И я готова пожертвовать работой ради нее, потому что я хочу замуж, Конор. А ты? Что? Колено. Я ожидал понять, когда делал предложение. ты же помнишь, как я опустился на колено, верно? Розы. Кольцо. Не будь таким высокомерным. Ты так говоришь, как будто мы ничего не делаем вместе. Но это не так. Умоляю. Помнишь, как мы ездили в Кейптаун на выходные? Мы просто уезжали. Катались на лодке, расслаблялись, пили и ели омаров, пока нас не начало тошнить. Мы уже сто лет ничего подобного не делали. У меня просто нет времени. Ты сам выбираешь, на что тратить свое время. Спасибо за любовь и поддержку, дорогая. Я очень рад узнать, что моя невеста ценит то, что я делаю. Как ты смеешь? Я ценю все, но мне бы хотелось, чтобы ты хоть иногда уделял мне время. Тебе нужно собраться с мыслями, Конор, потому что я не собираюсь ждать вечно. Да ладно. Эй, чувак, остыни. В чем дело? Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка. Выигрыш. Мэлбет. Я совсем не спал ночью. Лена уехала в Чикаго. И она из-за свадьбы, амаров, из-за того, что я не знаю, как готовить напитки. Не отвечает на мои звонки и сообщения. Ладно, остынь. Ваши отношения испортил не этот стол. Я тебя прекрасно понимаю. Я прошел через то же самое с Микаэлой. Нам вместе пришлось выяснять, чего хочу я, а чего она. Иногда приходится идти на жертвы. Но в том-то и дело, что я не знаю, смогу ли это сделать. Ты не хочешь жениться на ней? Я хочу, я сделал ей предложение, я люблю ее. Но твой ребенок... Так, погоди, Авраам Линкольн. Будем честны, ты знаешь Элену лучше, чем кто-либо. Что бы она от тебя хотела? Что ты имеешь в виду? Ну, я хочу быть папой. Хочу построить семью с Микаэлой, хочу изо всех сил стараться не налажать с детьми. Хочу, чтобы она была счастлива. Мы поженились, и она забеременела, потому что мы оба этого хотели. Тебе должно быть интересно, а не рутинно. Понимаешь? Нет никакой рутины. Я не знаю. Кажется, у тебя к этому сердце не лежит. Тебе стоит быстрее разобраться, потому что это нечестно по отношению к Елене. Чувак, я хочу на ней жениться. Ты не мне это должен доказывать. Ладно, пора идти. Пора включать обаяние. Добрый день, господин Вэй. Госпожа Чен Фэй. Пожалуйста, присаживайтесь. Перейдем сразу к делу. Судя по нашей последней встрече, думаю, вы будете рады, что сегодняшняя презентация будет посвящена тематическим исследованиям, в которых представлен поток доходов, а также разработанный нами слемом алгоритм, способствующий росту динамики экономики среди среднего класса и сельского населения Китая. А вот он. Вот черт. Элена, привет, как там Чикаго? Привет, все нормально. Очень много людей, но у меня было время подумать о нас. Что ты делаешь? Скраббукинг? А кто это с тобой? Привет, Элена. Привет, ребята, что у вас там? А, Лена, ты должна это видеть. Это круто. Ты будешь в шоке. А, Коннор? Слушай, в последнее время я иногда вел себя как идиот. Иногда? Да. Мне очень жаль. Возвращайся домой, меня для тебя сюрприз. По Поскриптум, я вроде как приготовил ужин. Я люблю тебя. Элена. Мы... Элена. Мы... Элена. Мы... Элена. Блин, чувак. Уйди, Лиам. Я пришел тебя проведать. Не отвечаешь на звонки и сообщения. Я сплю, чувак. Ты, ты провалил ту встречу, а потом ушел и больше не вернулся. Mm -hmm. Понимаю, у тебя трудные времена, но ты не можешь просто на всех забить. Я знаю, говорил, что то, что с тобой случилось, несправедливо. Уйди, Лиам. Ты не можешь бросить меня. Вернись. Давай без меня. Ты знаешь, я не могу без тебя. Я понимаю, тебе нужно время. Тогда дай мне его. Уходи. Ты не можешь так жить. Я не позволю. Лиам, не ори, чувак. Бро, помнишь, как в универе, когда сигмачи хотели, чтобы ты дал клятву, а не я? Потому что ты был крутым, а я был просто твоим хромым соседом по комнате. Я расстроился, я был опустошен, но ты поддержал меня. Ты заступился за меня и помнишь, что ты сказал? Лем, я сомневаюсь, что смерть Елены можно сравнить с тем, что ты не вступил в какое-то тупое братство. Ты сказал, что мы братья, и мы вместе, несмотря ни на что. Лем, убирайся. Несмотря ни на что. Здесь пахнет общага и пивом. Mm. Во что то превратил нашу квартиру? Какого черта? Как, как, как ты сюда попала? У меня есть ключи. Боже мой. О, Боже, это всего лишь сон. Это просто дурной сон. Ты жива. Нет, Конор, я мертва. Определенно мертва. Но ты... Здесь. Да, Конор, я была там наверху и нагрубила ангелом. А твое поведение испортила мой бесконечный завтрак. Нет, нет. Нет, нет, нет, это невозможно. Ты не можешь... Ты не настоящая. Так грубо. Ты не можешь. А, а, руки прочь, Конор. А мне идет загробная жизнь. Это шутка, Елена. Ты будешь преследовать меня, или... Преследовать тебя? Не льсти себе? Конор, тебе нужно наладить жизнь. У тебя все очень плохо. Все это так жалко и мерзко. И. О, мой бог, это что, пиво в моих Джимми Чу? Да. Я. Я... Я... Я сплю. Это всего лишь сон. Да, именно так. Я, я сплю. Да, мне это снится. Я что сказала? Никаких прикосновений. Тем более, ты уже несколько дней не был в душе. Подожди. Дай мне разобраться. Если мне станет лучше, ты вернешься? Нет, Конор, мы не в фильме с Lifetime. Я умерла я больше не вернусь И я должна помочь тебе изменить этого не может быть это просто невозможно нет это все из алкоголя да да это все алкоголь или может недостаток сна да я просто скажу с ума я скажу с ума сейчас позвоню в больницу скажу привет конор я сошел с ума успокойся пожалуйста что конор тебе нельзя ты физически не сможешь прикоснуться ко мне никогда. Тебе лучше? Боже, опять ты. Раньше мы тоже были такими. Посмотри на нас теперь. Нет, Конор, посмотри на себя. Поможешь мне, Крейг? Конор, я здесь, чтобы вытащить тебя из этой унылой, жалкой дыры. Тебе нужен кто-то вроде наставника. Что? Для начала хватит пить как моряк на день ВМФ. А еще тебе стоит принять душ. Ты хочешь помочь мне? Слушай, я рада, что ты нашел время на траур. Я была дурой. Но это заходит слишком далеко. Я помогу тебе стать тем, в которого я влюбилась. Даже не знаю, с чего начать. Можешь начать с уборки. А уже потом перестать принимать жизнь как должное. Да, но как? Конор, я великодушно, добровольно предлагаю тебе свою помощь. Я буду твоим наставником. <звы> Проснись и пой! О, нет. Шаг первый, вылезай из постели до полудня. Конор, вставай, или я буду петь. <клес> Конор, <much> <you> Ладно, я уже встал. Хорошо, я встал. Только, пожалуйста, никогда больше так не делай. Тебе самому от себя не мерзко? Не замечал. Я даже не знаю, с чего начать. Может, просто переехать? Ты пропустил одно место. Здесь. И еще здесь. И здесь. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И здесь, и здесь. Все еще пользуешься этим гелем для душа? Господи, что ты здесь делаешь? С первого курса колледжа? Убирайся. Коннор, ты в порядке? Я же сказала, они меня не видят. Да, я в порядке, простите. Так что мне нужно делать? Ходить на свидание. Ходить на свидание с женщинами. Ходи с кем хочешь, но я думаю, это поможет. Серьезность неважна. Будет весело. А что для вас? Свидание. Отличный вопрос, чувак. Я не знаю. Я уже много лет счастлива, женат. Но я разбираюсь в женщинах. Давай, валяй. Всего три слова. Парки для собак. Нет. Познакомлю тебя с сестрой. Нет, она сумасшедшая. Нет, спасибо. Может, ты просто покажешь мне, на кого обратить внимание? Здорово. Здорово. Только не зануд. Но только не зануд. Нужны интересные, забавные, умные, кто твердо стоит на своем и делает тебя лучше. И горячие. Да. А как насчет приложения Спаркс? А что это? Все не так мерзко, как кажется. Там можно встретить хороших девушек. А ты откуда знаешь? Ты не все обо мне знаешь. Я все знаю. Мы проводим вместе много времени. Ты прав. Мне кузен рассказывал. Говорит, что для интрижек оно подходит. Мне нравится. Должно быть весело. А теперь серьезно. No. А теперь улыбнись. <реклама> а теперь губы уткой, чтобы подчеркнуть скулы. Чиз. Рост. Метр девяносто. Хобби. Коллекционирование пластинок. Курсы бармена. Ты что, серьезно? Это моё хобби. Пожалуйста, будь собой. Горячая йога. Снова моё. Скалолазание. Серьезно? Почему я не знала? Это так весело. Хорошо, интересы. Электронная танцевальная музыка. Шаверма. И лакросс. А что-то, что не делает из тебя... Зануду. А... Садоводство. А какие ты рестораны любишь? Как сложно. Нобу? Лясерк. Я в любое время готов пойти в Персе. Зануда. Ну да. <свист> Фу, слишком много смайликов. Свайпы влево. <свист> Черт, это что-то, тут пламени на лице? Да. <свист> Она похожа на меня. Это странно. Она милая. <свист> ну, наверное... Что? Если тебе нравится свайба вправо... А вот, черт. Прости. Вот так. Подожди. А мне нужно это делать? Это знак внимания. Ладно. Ты уже давно не ходил на свидание. Ладно. Я все понял, мы редко куда ходим. Я решила напомнить тебе, как это делается. Хорошо. Скажи мне, что я хорошо выгляжу. Ты правда хорошо выглядишь. Скажи, что тебе нравится моя прическа. У тебя очень красивая прическа. А ты, оказывается, умеешь обращаться с дамами. Ты расстраиваешь меня еще больше, чем когда была жива. Тогда я была к тебе снисходительно. Теперь спроси, как прошел мой день. Но ты же провела весь день со мной. Это не важно, Коннор. Так что после всего этого фиаско с солнечной панелью я наконец-то поступила как в ешь, молись, люби. Я путешествую по миру, прыгаю со скалы и взбираюсь на горы. Я чувствую, что могу все. Почему а ты как робот? Я финансирую некоммерческую организацию, которая собирает деньги на то, чтобы повлиять на законодательство, чтобы мы могли уничтожить патриархат, контролируя мужские яички. Ух ты! Круто! Немного слишком, но круто! Ты в курсе, что у тебя с лицом? Да какая тебе разница? Как агрессивно. Но спасибо, что сэкономил мне время. Я не могу быть человеком, который против уничтожения жена ненавистничества. Я, я. Мужчины вперед, Конор. Молодец, Казанова. спроси, как у нее дела. Как у тебя дела? Все хорошо, мне просто немного грустно. У моего кота депрессия, а другой кот вроде как влюблен в него. Но у меня плохое предчувствие, потому что похоже, что о нем плохо говорят за его спиной. Прости. Сделай вид, что ты человек с эмоциями. Мне звонят. Я отвечу быстро, ладно? Хорошо. Сейчас. Котель, она серьезно. В этом и смысл. Узнавай людей. Я не хочу. Ничего не получится. Я восемь лет притворялась. А теперь спроси ее о гребаных кошках, чтобы мы могли убраться отсюда. Как зовут твоих котов? Джеймсон. Абсолют. Нарния. Коннор! Ты хотя бы попытайся мне плевать на ее гребаных кошек. Мне кажется, мне пора. Нет, прости. Я так больше не могу. Тебе нужна терапия. Терапия. Терапия. Да, Конор, Терапия по скорби. Слушай. Я хочу сам. Ладно. С тех пор, как ее не стало, я столько в себе открыл, я даже поверить не мог, что на такое способен. Просто невероятно. Это было неожиданно, но, знаешь, есть же поговорка о том, как рассмешить Бога, рассказать Ему о своих планах. Коннор, вы хотели бы что-то добавить? Это безопасное место, тебе не нужно скрывать свои чувства. Поделись с нами. Ладно. Если честно, то какой? Во всем этом смысл. То есть я беру кофе, бесплатные закуски, но что это меняет? Можно следовать всем правилам, делать все по книгам. Но это ничего не изменит. Я все делал правильно, но она все равно умерла. И что теперь? И вот в чем соль. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы остались одни, и нам приходится иметь дело с невероятной болью. Это несправедливо. Чушь собачья. Я думаю, что сидеть в кругу и вспоминать пословицы бессмысленно. Я думаю, что... Чувак, как тебя зовут? Меня зовут Сет. Сет сказал о том, что Бог над нами смеется, но нет никакого смеющегося Бога. Да ладно, это чушь. Продолжай, Конор. Я закончил. Привет, Майя. Ты хотела бы чем-то поделиться с нами сегодня? Да, конечно. Я слышала, что вы говорили, что все это чушь собачья. Когда я поняла, что моего отца больше нет в моей жизни, я совершенно ничего не почувствовала. Когда он позвонил мне, когда заболел, я просто подумала, что он чего-то хочет, как всегда. Поэтому я не перезвонила ему. И теперь его нет. Как будто моя мечта сбылась, да? Его больше нет в моей жизни. Но ты ведь не этого хотела, правда? Это не в твоем стиле. Я имею в виду, что я думаю, что чувствую сожаление, потому что я не связалась с ним, когда все было под моим контролем. Но сейчас его нет. Слишком поздно. Так что мне делать теперь? Я не хочу его ненавидеть. Я хочу грустить о том, что отца у меня нет. Но я не грущу. Да, наверное, я ужасно... Но идея сидеть здесь и плакать тоже не вызывает у меня восторга. Как думаешь, что ты хочешь? Стоит об этом подумать, но тебе не нужен ответ. Мы все могли бы немного больше сосредоточиться на том, как принять изменения в жизни и двигаться дальше. На что ты смотришь? Эта девушка выглядит так, будто ей нужно с кем-то поговорить или выпить. Кто она? А это... Это же эта девушка, Майя, кажется. Может, стоит попробовать поговорить с ней? Я бы предпочел ни с кем не разговаривать. В этом и суть, Конор. Просто попробуй. Вы оба мрачные. Можете найти общий язык. Ну это привет, ну Эм, привет, серьезно, представься. Я Конор, Майя. Сделай комплимент. В общем, история, которую ты рассказала о своем отце, она была, ну, ты знаешь, очень поэтичной. Это было не стихотворение. Мой отец умер. Да. Нет, правда, прости. Может быть, скоро еще кто-нибудь умрет, и я смогу осыпать тебя новыми стихами? Нет, нет, нет, нет. Все нормально. Все не так. Ты очень красива. Класс. Перестаешь после ее слов о проблемах с отцом. Отличный шаг. Прошу прощения. Я просто не знаю, чем могу тебе помочь. Ты идиот. Майя, подожди. Можно начать сначала. Я впервые такое делаю. И мне сложно разобраться с чувствами и все такое. Но ты, наверное, заметила. Я Конор. Ладно, хорошо. Послушай, то, что ты сказал об отце, я чувствую какое-то противоречие, и то, что ты смотришь на вещи по-другому, и ты сожалеешь. Я не знаю. Боже, ненавижу это место. Да, я тоже. Моя тетя заставляет меня сюда ходить. Моя невеста недавно погибла в автокатастрофе. Поэтому я здесь. Мне жаль. Да, нет, спасибо. Но я уже в порядке. Это было. И это отстой. Это нечестно. Но какой смысл в том, чтобы постоянно грустить? это же не вернет ее люди ждут что ты будешь горевать определенным образом и если ты горюешь неправильно то ты бесчувственный монстр но нет правильного способа горевать как определенного количества времени которое нужно на это потратить бред какой-то ну если ты хочешь погоревать неправильно и в компании давай выпьем кофе тебе стоит попрактиковаться в обдумывании слов чтобы не звучать как мудак точно мой парень приехал. Мне пора. Увидимся. Увидимся. Ну что? На это было сложно смотреть. Она мне нравится. Да. И мне ее жаль. Чувствую себя глупо. Как ребенок первый день школы перед тем, как встретить новых друзей. Почему так трудно заводить друзей, когда ты взрослый? Потому что у всех куча дерьма за плечами. А ты можешь уйти? Что? Не знаю, просто некомфортно. И мне нужно уметь заводить друзей самостоятельно, так что... Ты можешь просто уйти? Да. Okay. Да, конечно. Мой совет. Вспомни, как ты пытался подружиться с той девушкой. И больше так никогда не делай. Отличная подбадривающая речь тренера. Привет. Привет, как дела? Обнимемся? Да. Как твои дела? Хорошо. Я взял кофе. Спасибо. Не за что. Прости за опоздание. Проблемы с доставкой целой партии обуви из Китая. Мой босс в ярости на работе ужасный завал. Ну да, как же люди будут жить без обуви? Я знаю, что это звучит глупо, но когда кто-то в Китае крупно ложает, кого, по-твоему, в этом обвиняют? А, конечно. Так, кем именно? Ты работаешь. Я ассистент по производству в Дон Гагуан Интернешнл. Я практически единственная в команде, кто потратил время, чтобы изучить китайскую бизнес-культуру, и поэтому, когда что-то подобное происходит, наступает ад. Понимаю, у меня тоже стрессовая работа. Я много работы. Но раньше много работал. Да? Да. Моя невеста, Элена, очень на это злилась. Я думал, что обеспечиваю ее, и все хорошо. Но она просто хотела, чтобы я был рядом. Знаешь, мой папа много работал, чтобы обеспечить меня всем. И просто. Просто, отец. Прости. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня был отец, который обеспечивал бы меня и давал мне все. Но что более важно, мне бы очень хотелось, чтобы у меня был папа. Ты не хотел бы, чтобы он был рядом? Конечно, да. Но. но колледжа, машины, интриг на твоем жизненном пути было бы достаточно? Тебе этого хватало? Нет. Наверное, ты права. Я думаю, наверное, этого было недостаточно. Значит, и для Элены этого тоже было недостаточно, да? Боже, я во все виноват. Конор, я не это имела в виду. Да, она чувствовала себя одиноко, уехала в Чикаго, позвонила мне и попала в аварию. Не зацикливайся на этом. Никто не виноват, люди умирают. И если ты хочешь жить нормально дальше, ты должен это понять. Да, я понимаю. Почему с тобой так легко разговаривать? Потому что я так же запуталась, как и ты. Я не запутался. Ты понимаешь, о чем я. Я просто думаю, что странно и некомфортно делиться своими чувствами с незнакомыми людьми. Тебе ведь комфортно со мной разговаривать? Я приду на следующую встречу. Можешь поделиться своими чувствами, как будто говоришь только со мной. Да, это может помочь. Да, мне тоже. Если в комнате станет на одного незнакомца меньше, лишным делиться проще. Что? Она тебе нравится? Нет, не нравится. Приятно иметь друга, который не называет меня братан. Да брось. Я была права насчет новых знакомств. Правда. Просто приятно иметь человека, с которым мне комфортно и можно поговорить. Возможно, группа поддержки была хорошей идеей. У меня полно хороших идей. Но она мне нравится. Кажется, она классная и. Ты ревнуешь? Ну, не ревную. Хорошо, она не в моем вкусе. А кто в твоем покойнице? Серьезно, я не понимал, что мне нужен человек, с которым можно поговорить не, не в романтическом плане. Я рада, что тебя привлекает идея не закрываться навсегда. В общем, радуйся, что мне лучше. Конечно. Первый рабочий день, он все еще здесь. Да, но ненадолго. Слушай, я готовлю предложение. Кто-то с деловой хваткой должен подтвердить, что это потенциальный хит. Не могу, мне надо бежать. Да брось, не порти все. Я не порчу. У меня групповая встреча. Не хочу напоминать, но после последней встречи все шло под откос. Ты вернулся на работу полный сил, ты в ударе. Сделай это, и ты вожак стаи. Но я... Тебе решать, но, как по мне, это очень важно. Месяц назад без нее в своей жизни я чувствовала себя брошенной, но теперь я ощущаю поддержку, которую я получаю от вас, ребята. Быть брошенной хреново, но у меня есть вы, семья, которой не наплевать. Я не одна. Чудесно. Ну что ж, думаю, на сегодня это все. Если, конечно, кто-то не хочет поделиться финальными мыслями. Я хочу кое-что сказать. Конечно, говори, моя. Ну, я смелее, моя. Начни с того, что чувствуешь. С того, что чувствую. Хорошо. Что я чувствую? Я чувствую разочарование. И из-за этого я чувствую себя дурой. Каждый раз, когда я знакомлюсь с кем-то и начинаю доверять им, я думаю, что в этот раз будет по-другому. И я начинаю понимать, что независимо от того, отец это или просто друг, тебя подведут. Они начинают нарушать свои обещания, будто их слова ничего не значат. А потом они вдруг извиняются. И что ты делаешь? Ты теряешь бдительность, и все повторяется сначала. И я продолжаю это допускать. Я каждый раз строю иллюзии, понимаете? Так что в основном я разочарована в себе, потому что продолжаю думать, что все будет иначе. Задержался на работе? Угу. У тебя разве не было планов? Слишком много дел на работе. Ну, разумеется. Я пытаюсь реструктурировать стартап для парней из Китая. Это крупные инвесторы. Я должен вкалывать, чтобы нас обеспечить. Прости, обеспечить кого? Что? Ты сказал «нас». Повторяю, Конор, я обеспечена. Ужины в шикарных ресторанах меня не вернут. Я не могу их есть. Себя. Обеспечить себя, прости. Я имел в виду себя привычка. Ты хоть сказал Майи, что сегодня не придешь. Боже. Я сейчас напишу ей. Сейчас? Коннор, ты что, издеваешься? Она ждала много часов назад. Даже смс-ку не мог отправить. Думаешь, она злится? Да, она злится. Ты такой эгоист. Она пыталась тебе помочь. Мне не нужна помощь. Ладно. Ладно, я знаю, я облажался, прости. Не извиняйся передо мной. Слушай, ты должен понять, что иногда люди в твоей жизни значат больше, чем твои дела. Я не всегда невнимателен. Нет, иногда ты спишь. Если ты извинишься перед ней, возможно, она простит тебя, но это должно быть охренительное извинение. Да, ты права. Я извиняюсь. И как мне это сделать? Майя, привет. Какого черта? Откуда у тебя мой адрес? Со встречи психологической помощи. Знаю, что это странно, но ты бы не ответила на звонки и сообщения. Поэтому пришел извиниться лично. Так ты звонил и писал? Наверное, телефон сломался. Прости, я заработался, поэтому не смог прийти. Конор, работа не прокатит. Это не работа, пообещала прийти и не пришла. Это не у работы, не хватает смелости признать свои чувства и страх. Отказываться принимать мою помощь и избегать, как маленький ребенок. Нет, это не она. Нет, не она. Это ты. Я понимаю, что у тебя появились дела, но простого звонка и сообщения бы хватило. Майя, прости. Я знаю, что облажался. Прости, я полный идиот, который понятия не имеет, как быть нормальным человеком. Это уже что-то. И ко всему прочему, я жутко переживаю за заключение сделки с инвесторами. Майя, я не спал всю ночь, пытаясь понять, как реструктурировать стартап для китайского бизнес-рынка. Я не понимаю. Я просто понятия не имею, как устроена их культура. Я чувствую, что тону. Все просто. Что? Надо было сказать мне, я могу помочь. Можешь помочь? Oh, Ты же можешь помочь, yeah. right. точно. Умная, красивая, смешная, все при ней. <плёк> Просто, даже не знаю. С ней так хорошо, я чувствую. окружение радость, like как щенок, которого взяли в семью. <плёк> Что? Конор, я не видела тебя таким счастливым после после меня. <плёк> Если честно, я уже давно не было так хорошо. <плёк> Что? Это странно. Знаю. Она такая классная, почему она с ним? Она редко о нем говорит. Он придурок. Она как ты до того, как увидел свет. Что? Она проводит с тобой кучу времени, узнает тебя. Да. Да, точно. Посмотри <laughs> на себя, ты растешь. Да, опять. Серьезно, Конор? точно, ты же умерла, я забыл. Нет, так делают только лошары, придурок. Отлично. Думаю, что может потребоваться немного больше реструктуризации, чем ты рассчитывал, особенно со стороны персонала. Но думаю, это выполнимо. А что насчет Гуана? гуань -си. да. Это система связи, которая как бы облегчает деловые отношения на китайском рынке. Значит, все упирается в связи. Именно. Понял. Они немного более личные, чем мы привыкли здесь. Но мы все могли бы уделить больше внимания другим людям где угодно, так? Ты невероятно. М? Это невероятно. Спасибо. Да. Успокойся, она придет. Я спокоен, просто проверяю телефон. Так ты подкатываешь к этой девчонке? Как оно? Вы что, сговорились? Нет, она просто подруга. К тому же у нее есть парень. Ты так и не ответил на вопрос, братан. Скорее бы вас познакомить. Она клевая. Думаю, она вам понравится. Правда? Залпом. Нет, стой подожди. Да, я рада, что здесь будет еще одна девушка. Она пришла. Вытри мне лицо. Okay. Ладно. Привет. Um. Прости. Я такая истеричка. Ты как? Что такое? Все нормально. Не дождусь вечера игр. Пустики. Все в порядке. Я рассталась с Кэмом. Но это к лучшему, это к лучшему. Я понимаю, просто это тяжело. Да, тяжело. Поэтому вечер игр пойдет мне на пользу. Все хорошо, клянусь. Ладно, хорошо, заходи. Присаживайся. Тебе принести. Выпить? Да, пожалуйста. Отлично, это Микаэла, Майя. Привет, Майя. Обычно я не такая плаксивая. Мой парень был ужасным мудаком. Oh, so... Деткам не так жаль. Все нормально, просто все так неожиданно. Мне надо было поплакать, но теперь я готова об этом не думать. So what... Что произошло? Или нет? Um... Просто его никогда не было рядом. И, честно говоря, он не хотел делать меня или наши отношения приоритетом, и я устала от этого. Yeah. Да, я тебя прекрасно понимаю. So Шарады? Yes. Да, начинайте. Girl. Подруга с Лемом была то же самое. Но когда ты найдешь того, кто по-настоящему полюбит тебя, все получится. А пока наслаждайся свободой. Залема. Or... <laughs> из обычного бродяги. Что она делает? Зомби? Уикенд у Берни. Верно. Что? Что? Is... Кажется, они отлично ладят. Чувак, она офигенная. Да, я знаю. Ладно, парни, ваша очередь. Посмотрим, на что ты способен. Удачи вам. Лодочная прогулка. Mm -mm. Пишешь письмо возлюбленной? Что? Л лодочная прогулка. Да ради бога. Иисус Христос. <ристот> О, Титаник. Да, бро. Титаник, есть. Молодец. Так, дальше. Вот как это делается, дамы. Хорошо, поехали. Что это, лыжи? Беговые лыжи? Ты танцуешь диско. Я понятия не имею, что ты делаешь. Что ты делаешь? Ты как будто тонешь на суше. Это песня «Вечеринка». Это... Я понял, вечеринка. Привет. Привет. Прости, что опоздал. Мне страшно, всего на пять минут. В таком случае мне совсем не жаль. Я рада, что ты пришел. Тебе понравится моя тетя. Если она предложит тебе еду, соглашайся. Идем. Ладно. Майя, я так рада тебя видеть. Дитя, обними тетю Джанел. Соболезну насчет вашего брата. Я наложу вам большую тарелку. Вы оба такие худенькие. Я. Бесполезно, ты не победишь. Я наложу вам большую тарелку. Нет, я не так уж и голоден. Если Дженел говорит есть, ты ешь. Похоже, кому-то нужна добавка. О нет, трех было достаточно. Спасибо. Для мужчины ты мало ешь, да? Посмотри на его лицо. Не груби. Я просто шучу. Смотри, как он покраснел. Я выпью еще стакан воды. <звы> Ты молодец. Только погляди на этого парня. Он прелесть. Джинел, все совсем не так. Мы просто друзья. А вот это зря. Будь я на твоем месте, я бы прижала его к стене. Не говори так. Правда, Конор? Простите. Я говорила этой девчонке, что ей нужно научиться жизни. Да, конечно. Я кое-что знаю об упущенных возможностях. Я думаю об этом со смерти брата. А о чем вы? Он был не идеальным братом, но и я не была идеальной сестрой. Я позволила своей гордыне стать между нами. Чем старше становишься, тем сложнее меняться. Но его уже нет, и я должна с этим смириться. И как вы с этим смирились? Это может прозвучать глупо, но я говорю с этим упрямым человеком обо всем, что накопилось внутри. Стойте. Вы тоже с ним говорите? То есть... Нет. Продолжайте. Раз в месяц я иду на кладбище и разговариваю с ним. Где-то в глубине души я слышу, как он отвечает, и это мне помогает. Вообще-то я вас понимаю. Майя, может быть, разговоры с отцом тебе помогут? Ты должна попытаться понять его, чтобы понять себя. не уверена, что хочу этого. И я не хочу слышать то, что он может сказать. Дело не в том, что он может сказать, а в том, что ты хочешь сказать ему. Что ж, похоже, вам двоим не помешает пирог. Я уберу со стола и принесу, если, конечно, этот парень его осилит. Спасибо. Разговоры с мертвыми. Безумие. Мне кажется, это глупо. Я пойду с тобой. Посмотреть, как я болтаю с землей? Нет, посмотреть, как ты говоришь с отцом. Для моральной поддержки. Ты сделаешь это ради меня? Ты такой самоотверженный. Прекрати. Это, мне кажется, будет неловко. Да, конечно, скорее всего. Можешь опозориться передо мной. Но ничто не может быть хуже Грильяма Маша Рады. Я тебе обещаю. Хорошо. Я пойду. Пойдёшь со мной? Отлично, до свидания. Как романтично. Прекрати. Это... Не настоящее свидание. Просто такое выражение. У нас с тобой планы. Мы построили планы. Конор, расслабься. Я просто шучу. Хорошо. Спасибо за ужин. Пожалуйста. Спасибо за то, что ты такой милый. Конор, что ты делаешь? Я подумал. Нет. Конор... Ты мне очень нравишься, но мы просто друзья. Да, прости. То есть, конечно, я понимаю. Я помогу убраться. Да, конечно. Да что с тобой такое? Брателло, куда это ты? Ухожу пораньше на встречу с Майей. У нас встреча, ты не можешь уйти? Нет, Лема, на завтра. И у нас все готово, поэтому я ухожу пораньше. Бро, нет. Встречу перенесли на сегодня, потому что им надо успеть на ранний рейс в Тяньцзинь. Приглашение я не получил. Какое приглашение? Встреча сегодня. Не волнуйся, у нас все готово, идем. Не могу, в 5 я должен встретиться с Майей на кладбище. Чувак, этого не может быть. Может, братан. Пора идти. К пяти закончим. Надо позвонить или написать. Времени нет, они ждут нас. Дай секунду. Они ждут, идем. В общем, да, я записал для вас информацию. Надо только найти ее. Не уверен, что на у меня с собой. Если нет, я вам отправлю. У тебя не случайно. Да, вот она. Если посмотрите сюда, взгляните. Это временная цифра. У нас будет более точный ответ, когда мы все скорректируем. Повторюсь, мы работаем над переходом. Это очень масштабный переход от нашего рынка к вашему. Так что на это понадобится время. Конор, мы рады тебя снова видеть. Да, я ищу. Ничего, Конор, здесь безопасно, помнишь? Садись. Может, другой раз мне надо бежать. Привет, Майя. Я облажался. Прошу, перезвони мне. Пожалуйста. У меня были связаны руки. Просто перезвони мне. Не надо. Коннор, она простит тебя, тебе нужно было работать. Простит. Она думает, что я пытался переспать с ней, потому что послушал тебя. Я сделал шаг и знаю, что произошло. Меня отвергли, и я слился. Что, по-твоему, она думает? Вряд ли хорошая. Да, вряд ли хорошая. Коннор, она просто разозлилась, вы справитесь? Нам бы не пришлось, если бы я тебя не послушал. Отличный совет, тренер. Не сваливай все на меня. Ты заставила меня влюбиться в нее. Я был в полном порядке, а ты заставила меня вернуться обратно. В полном порядке? Коннор, ты жил на помойке. Да, но потом вернулась ты. Почему все не могло остаться, как было? Мы могли прекрасно жить вместе. С покойницей? Хочешь быть женатым на покойнице? Коннор, это безумие. Да. Мне нужно побыть одному. Во-первых, мне не то, чтобы нравится видеть, как ты влюбляешься в другую. Но ты живешь, а более разбитое сердце – часть жизни. Ты не лежишь на диване, отращивая волосы на лице и напиваясь до темной бездны. Ты живешь, и не смей воспринимать этот дар как должное. Дар? Ты считаешь, что это дар? Всемогущая Лена спускается с небес, чтобы все исправить. Ты всегда пытаешься все контролировать. Всегда все должно быть так, как хочешь ты. Моя работа, перес нью йорка потом и наша свадьба. Даже с твоими магическими способностями все пошло наперекосяк. А теперь, дамы и господа, грандиозный финал. Майя ненавидит меня. Наконец-то нашел ту, с кем я могу быть собой и открыться, но теперь нет ее. Спасибо за отличный совет, тренер, но ты уволена. Что? Мне не нужна твоя помощь. Кколер, Уходи. нет! Ты должна была остаться мертвой. Нет. Нет, нет, нет, нет. Я не хотел этого. Алло. Чувак, от тебя давно ничего не слышно. Ты на работу вернешься? Мне не здоровиться, чувак. Кишечный грипп? Нет. Мне приехать? Лучше не надо. У тебя есть два дня, иначе я приеду. Черта! Ты серьезно? Лем, я же сказал, все нормально. Уходи. Мне плевать, как у вас дела, Ваше Высочество. Теперь-то что? Я тебе уже битый час звоню. Микаэла родила ребенка, черт возьми. Я не мог до тебя дозвониться. Боже Лем. Нет, мне насрать. Ты все пропустил. Чувак, что с тобой происходит? Ты ходячая катастрофа. В чем дело? Я думал, проблема не во мне. Нет, проблема в тебе. В том, что ты хреновый друг. Ты пропустил рождение моего сына. Это не повторится. Маленький Бранда не залезет обратно и не сотворит чудо рождения вновь. Знаю, прости. Ничего не хочу слышать. Я пришел убедиться, что ты не умер. Я даже смотреть на тебя не могу. Ваш звонок был перенаправлен в автоматизированную систему голосовых сообщений. Вы можете прерваться на секунду и налить мне. Сэр, сядьте, я приду через минуту. Чтобы налить пиво, нужно пять секунд. Сэр, в последний раз, и мне придется попросить вас уйти. Серьезно? Боже. Нельзя просто налить все и смешать. На вкус все будет одинаково. Простите, не хотел принижать ваше ремесло. Но это же не химические взрывные вещества. Почему ты такой нервный? Мне здесь быть не должно. Я не алкоголик. Одно пиво и я... Слушай, я знаю таких, как ты. У тебя это на написано. Тебе плевать на всех, кроме себя. Мне не плевать. Каждый ингредиент в этом коктейле что-то значит. Изменяет вкус, цвет, текстуру, послевкусие. Мне не плевать на свое ремесло, поэтому я уделяю внимание каждой детали для лучшего результата. Крень какая-то. Мне пора. А пиво? Нет, я не могу. Не надо бежать. Мы покажем вам цифры, чтобы продемонстрировать, что именно наш продукт вам подойдет. Да, в дополнение к тому, что срезал Лем, мы хотим добиться максимальной эффективности с помощью этого алгоритма. И нам понадобится от вас информация. Пабро Пикас. бро. Тебе больно? У нас получилось. Нет, старик, у тебя получилось. Черт, Лем, спасибо, что прикрыл меня. Мы команда, помогаем друг другу. Несмотря ни на что. Коннор, ты назвал меня по имени. Я хочу попрощаться. Что? Теперь, когда у тебя новая китайская команда Марка Брола… Ты не можешь бросить меня? Я не бросаю, просто начинаю новую главу. Прости, я не видел, как вошла Микаэла. Что ты сделала с Лемом? Чувак, расслабься. Пока не родился ребенок, я понятия не имел, как мне нравится иметь семью. И я хочу проводить больше времени дома. Поэтому я принял предложение, которое мне даст это. Послушай, бро, я и не знал, что этого мне так не хватает. Господи. Да брось. Нет, я… Я понимаю. Ты должен это сделать. Несмотря ни на что, я долго здесь всем заправлял, я просто балласт. Ты сможешь найти подчиненного, который возьмет на себя часть обязанностей, чтобы у тебя появилось время, чтобы. Чтобы что, Лем. Разобраться в том, что с тобой происходит. Не отрицай. Слушай, я хочу, чтобы ты стал крестным отцом Бренда. Но только тогда, когда возьмешь себя в руки. Завязывай с алкоголем. Вернись в группу поддержки. Если честно, я не знаю, что это, но тебе она помогала. Не могу. Почему нет? Я могу прийти туда с проверкой. Нет, дурацкая была идея. Это место помогало мне только по одной причине. Майя. Да. И теперь, когда ее нет, мне там делать нечего. Я тебе не безразличен. Нет. Конечно, старик, что за вопросы? Знаю, у тебя в голове много мыслей и чувств, и они как два злых гоблина, которые борются. Понятия не имею, что это значит. Сделай это ради меня, ладно? Я хочу, чтобы ты стал Броби Ван для Бренда. Тебе нельзя утонуть в этом порочном круге. Я... Пообещай, что вернешься. Обещаю, что вернусь. И ты бросишь пить. Конечно. Чувак. И я брошу пить. У меня есть один ребенок, для второго места нет. Без такого партнера, как ты, мне будет тяжело. Ты кого-нибудь найдешь. Найдешь того, кто говорит на китайском. Возможно. Ты не говоришь на китайском? Немного. Используй силу, Броби Ван. Разве это честно? Серьезно, если она не вернется, какой в этом смысл? Ничто не вернет мне мою собаку, и в этом нет никакого смысла. Я вас понимаю. Простите, не хотел вмешиваться в ваш разговор. Я просто хотел сказать, что я вас слышу и понимаю. Я был на вашем месте. Все кажется бессмысленным. Вам кажется, что вы все делаете правильно, но все равно ни черта не выходит. Это не вернет ее, так какой в этом смысл? Суть в том, Джули. Вы живете и никогда не воспринимаете этот дар как должное. Соболезно насчет вашей собаки. Спасибо. Большое спасибо. Не за что. Отличная речь. Что? Поэтичная. Боже, я ведь никогда не заглажу вино. Нет, Конор, правда. Это прямо Роберт Фрост. Брос. Джон Кидс. Лэнгстон Хьюз. Послушай, я больше не буду полным придурком. Если честно, я уже знала, что ты придурок. Я. Кофе? Да. Итак, как продвигается международная сделка? Ты ее заключил? Да, мы официально международная компания. Боже мой, Конор, тебе со мной очень повезло. Что бы ты делал без меня? Я счастливчик. А ты? Как Какобы. Все еще импортируется и экспортируется. Не похоже, что я получу повышение, которое ждала. Подлый ход со стороны моего босса. И это после всех пожаров, которые я тушила. Черт, Ренова. Значит, ты ищешь работу. Да. Я закинула пару удочек, но пока не клюет. Я клюну. Что? На удочку. Ты свихнулся или просто мерзкий? Раз ли я ушел, мы ищем того, кто может путешествовать. Говорит на китайском. И знает все про гуан Чтобы вести дела с Китаем. Есть кто на примете? Я с радостью... Возьму тебя в команду. Ты шутишь? Что бы ты делал без меня? Пару месяцев назад ты не мог даже произнести гуан -си». Забыл, что ты большая шишка. Слушай, если ты думаешь, что слишком хороша... Я знаю, что слишком хороша. Неужели? Но я согласна. Думай, на самом деле ты хотела сказать... Господи, Коннор! Господи, Конор! спасибо что ты есть мне с тобой так повезло я не стану тебе этого говорить вот как ты говоришь со своим новым боссом боссом как мило что партнер партнеры взгляни на себя. Ты стал намного... Приятнее. Я хотела сказать человечнее. Мне пришлось. Я стану крестным. Иди, ты малышка Лиама? Да, Брендона. Или как его называют, Лиам Бренду. Бренд Бро. Нет, серьезно, как я могу помочь сыну моего лучшего друга выжить в этом мире, если я сам не справляюсь со своей жизнью? Я хочу быть рядом с ним. Тедди Брозвельт. Что? Винс, Винс Брэн Бро. Тони Брома. Что ты делаешь? Хочу проверить, сколько могу придумать, пока не доберусь до бренда. Хорошо, что у Лиама сына. Нет, женские имена я тоже знаю. Йоко Броно. Эми Броллер. бро Неплохо. Бонус 9100 рублей в Мелбет при регистрации по промокоду СТАРТ. Я буду через 5 минут. Да, я уже заканчиваю. Можем заказать с собой. Да, давай. Клянусь, если назовешь китайский ресторан, я развернусь. А что не так? Они всегда опаздывают на 45 минут. Еда холодная и странной консистенции. Ты никогда Пал это не произнесешь. Пау в Китай, уже слишком хороша для сычуанского сада. Я пойду домой. Нет. Ладно, никакой китайской еды. Жду с нетерпением. Да, до скорого. Боже, она бы ужасно разозлилась, если бы я это увидела. Конечно, разозлилась бы. Хватит уже. Господи, Елена, пришлось вернуться, когда я увидела, как ты обращаешься с моими малышками. Прости. Видишь, не так уж и сложно. Что? Извиняться. <дых> ну и что ты делаешь с этими вещами? Если хочешь знать. Микаэла довольно долго смотрела на этих негодников, поэтому я отдам их ей. Или пожертвую их на благотворительность, чтобы двигаться дальше. Значит, ты меня прогоняешь? Нет. Я бы выразился иначе. Но теперь я готов. Ты стал намного взрослее, чем был в самом начале. Елена, я… Знаю. Дай мне сказать. Ты заслуживаешь это. Ладно, говори. Прости, я был чудовищем. То, что я сказал… Это было некрасиво. Нет, я не имел это в виду. Знаю. Значит, ты готов? Да, я. И правда готов. Готов покончить со старыми скелетами? Прости, не удержалась. Хорошая новость в том, что ты чертовски упрямая, поэтому я знаю, что там или там. Ты всегда будешь рядом со мной, навсегда, да? Да. Клянешься? Клянусь. Боже мой! Ты играешь с огнем, Конор. Ты будешь скучать поэтому. Уже скучаю. Ревнуешь? Я наконец-то смог оценить твои модные туфли, и теперь они принесут пользу другим девушкам. Боже мой, Конор! Ты так заботишься о моих туфлях. Ты такой сильный и красивый. И это так мило, так мило. Ты такой козел. Yes. Well, Кто бы это ни был, ей повезло. Очень повезло. Может, это так и надо, Филка? Умоляю. На свадьбе вместо риса можно бросать Путин? Хорошо. А все букеты можно сделать из кленовых листьев? Прекрати. Прости, Конор, но тебе так пойдет форма канадского полицейского? Спасибо тебе за все живой или мертвый ты всегда будешь моей лучшей подругой тебе пора тренера зовут твоих кошек? Дельфин, Лим Люциус, Бог, Иисус Христос суперзвезда, Боже мой, Сэмми, Л и Джексон. Гарри Поттер и загадочная коза. Please, Пожалуйста, скажите, снято. <плодисмент> Кухонная мойка. Шпатель. <плодисмент> Крепко схвати меня за задницу. Это имя одной кошки. В честь моего дяди. <плодисмент> снято. <плодисмент> Ладно, на сегодня все.